Машина в блуре, а все потому, что я забыл опять утомить про лайк, а это нужно делать, вы забывайте, если тебе понравится ролик, если тебе понравится информация, который будет в ролике, не забывайте поставить лайк, ты, ты меня этим самым поддерживаешь очень а сильно, а мы, мы продолжаем это ЗСД, а это рубрика Я спросил в своем инстаграм аккаунте людей, какие вопросы интересуют, а их достаточно много поэтому сейчас мы сможем э, ответить на эти вопросы, я собрал уже несколько поэтому мы начинаем. Скажу сразу этот ролик снят по поводу машины я все-таки ее купил, очень долго к этому шел э, но если что, к машине мы подойдем чуть позже, э, к концу ролика весь ролик мы будем идти к ней вот это это лучшая работа. Доска на колесах меня спрашивает, расскажи мне о первых рекламодателях коротко, как они тебя нашли. На самом-то деле это было сложно. Я помню, я рекламировал вот реально всякое говно. Слушай, сейчас нафиш, ты, ты продолжаешь рекламировать всякое говно. На самом деле рекламодатели сами тебя находят, и им надо просто увидеть твои просмотры, и все. Ну и, понятное дело, там переход людей должен быть. Ну а так, на самом-то деле, если у тебя 10 тысяч просмотров, тебе напишет рекламодатель сразу. Просто оставь свою почту либо ВКонтакте для рекламы. Я тебе серьезно говорю, сейчас рынок очень большой, в CSGO крутятся огромные деньги, и поэтому любой желающий может стать им. Главное, иметь какую-то свою фишку. Да, и сразу скажу то, что заниматься стримами, только стримами, как ты занимаешься, Дима, это сложно, это непонятно, нелогично, потому что стримами не поднять аудиторию новую, тем более на Твиче, где ты стримишь. Нужно брать роликами. Ролики на YouTube это самое правильное, потому что Друзья, вот сейчас у вас скриншот, как YouTube рекомендует. У этого парня вообще ничего не было. Сейчас у него огромное количество подписчиков всего за несколько дней. YouTube сейчас самая лучшая платформа для молодых людей. У него огромнейший объем аудитории. Ну и плюс рекомендации, они лютые, правда. Я больше не знаю, никакой платформы. Одна из самых сложных сетей, где ты можешь продвигаться, это Twitch. Там нет рекомендаций в офисе. Там очень сложные рекомендации, непонятные. В общем, очень сложные получить. А YouTube, если у тебя ролик хороший, он наберет просмотры, поверь. Вот если этот ролик вам не понравится, вот реально большему проценту людей будет скучно. Он не наберет просмотры, я вам бишу, говорю. Какой у меня рост? Меня спрашивает Хартакс. Если что, эти вопросы только из-за того, что мы сняли интервью с Издом, а он метр девяносто. Я тоже не знал, что он настолько большой. Если что, я не гном, все в порядке, я 182 82 83 И просто по сравнению с ним я реально маленький каким-то был, я не знаю, что это. Когда будет подобран состав твоей команды? На самом деле, это очень сложный момент. Я не знал, что это будет так сложно очень сложно определиться сейчас у нас было рассмотрено более 6 тысяч заявок из них 600 заявок прям очень интересных из них осталось 23 вот самых интересных и из них осталось 7 штук вот эти вот 4 этапа были сейчас мы будем тестироваться вот на днях у нас будут первые праки посмотрим что будет но ребят сложный этап но ждите ролики я там все расскажу как это было и надеюсь что этот соберет просмотр да если не соберет Аудитория, которая мне нужна, на этот ролик посмотрит, я уверен. Сколько еще игровых режимов будет на Сабершоке? На самом деле, пока этот ролик я снимаю, уже сейчас на проекте Сабершок вышел новый режим. Он называется «Маньяк». Вот как кофе снимает варпач и так далее, со своими друзьями вы сможете играть с другими людьми. На 128-м тикрейте, на лучших серверах по Москве, по Казахстану и по Европе. Поэтому уже сейчас можешь зайти, поиграть в «Маньяк» вообще без проблем, может быть, и зайдет и это станет твоим вторым домом. И, кстати, за каждую карту тебе падает скин. О нем чуть позже. Красавчик Шок, спасибо за Сайбершок насчет вопроса, что делаешь вне YouTube стримов? На самом деле, я сейчас сделал такую штуку, что ничего не делаю, по сути. Я единственным образом отдыхаю, отвлекаюсь. Это за рулем. То есть я реально могу выехать, покататься и вернуться домой. Это для меня считается отдых. Я ничем не занимаюсь, кроме того, что вы видите на YouTube. Вот. Но я, понятное дело, не деградирую. Я интересуюсь другими вещами, которые есть в мире и не останавливаюсь. Когда уже выйдет обнова на Сабершоке из магазина, спрашивает Эфикс, Эфикс, Эфикс. Кстати, этот челик, я его помню, я уже отвечал на эти вопросы. А, насчет магазина, он уже сейчас вышел, ты можешь зайти и посмотреть. А, играй на Сабершоке, зарабатывай на том, что ты убиваешь людей. Это плохо. Но ты в любом случае можешь зайти в магазин и вывести скин себе в Steam. У нас огромнейшая закупка на несколько тысяч долларов каждый месяц, поэтому ты можешь. Если что, все эти деньги мы получаем от премок, от продаж премки. У нас, по сути, пока что благотворительный проект, поэтому можешь играть у нас. Пожалуйста, играя адекватно, не стоя ФК. тебя забанят нам всегда, поверь. Будет изменена цена премиума. Сейчас он стоит 350 рублей в месяц. И мы дополняем фишки, чтобы он был круче был. Но цена расти не будет. Пока что у нас такая политика, будем больше продавать премок, получать меньше. Будем работать на объем. Если что, у нас около 1000 премок в месяц куплено. Это кажется, что много, но на самом деле эти все деньги просто сразу расходуются. На скины... На... Короче, ну вы сами знаете. Почему ежедневник фейтит, не выходит? Может, до 10 лео дойдешь? На самом деле я бы дошел, но в последнее время я очень мало играю. Да и плюс, я плохо играю. Давайте говорить по факту, я бом. Я потерял форму из-за того, что играю по две катки в день, а в последнее время я вообще не захожу на фейсит. Реально занимаюсь очень долго другими делами. Это все сабишок. Но, поверьте, я левел апну гребаный и уйду наконец-то с фейсита на сабишок. Какие ставишь цели для своей организации, если объективно? Если объективно говорить, то никаких целей не ставлю. Я сейчас нацелен сделать ту команду, которую я вижу. Подход к ней, вид ее, медийность ее и так далее. Может быть, команда будет на дне и не сможет обыграть даже команду на тинеке. А может стать очень хорошим конкурентом тех же Spirit, ну, по СНГ. В общем, посмотрим. Это продугадать нельзя. И напоминаю, любая организация, это все, это все рандом. Можно уменьшить рандом, если подойти к этому максимально, максимально что? Вот прям хорошо подойти основательно. основательно почти с первого раза бро что за думкой клуба понимаю что не в данное время но в планах осталось устал на этот вопрос отвечать на самом деле но ребят клуб откладывается я не могу этим заниматься к сожалению финансы не позволяют да я мог бы купить на эти, вместо этой машины клуб но на последние деньги покупать клуб это как минимум глупо Поэтому не буду этим заниматься сейчас. Я подготовлюсь финансово, делаю что-то еще красивое. И только тогда, когда у меня будет свободная сумма для того, чтобы потратить и рискнуть, потерять все, я займусь клубом. А заниматься на последние деньги я не буду. И даже, кстати, если я бы сделал бы клуб вот сейчас, недавно, то я бы закрылся на карантин. Поэтому даже повезло. Ну, это, конечно, странно говорит, но как-то повезло. Как прошел день, меня спрашивает просто Максик. День прошел идеально, потому что сегодня я прошел обкатку на машине, катался в Кронштадт и обратно, ну а плюс, просто катался весь день. А плюс сейчас публикуем новый ролик, который называется «Экстрасенс открывает кейсы в CSGO». Вот, так что этот ролик снимается в этот день, когда он опубликовался. Если ты не видел, то мне там упал ножик, можешь прямо сейчас зайти на подсказку и посмотреть его. Петя, пожалуйста, извини, но Tinder13 спрашивает, «Петя будет худеть?» почему а ты занимаешься только ютубом, а как же девушка, дети? Да, дети уже поступили, девушка уже работает где-то, ну, знаешь, ну, чувак. Я на старости решил просто заниматься каким-то проектом, сделать свою команду, детей новых воспитать, понимаешь? Как ты видишь себя через год и что ты будешь делать? В 45 лет очень много чего может измениться, но не могу обещать, ничего не буду гадать. Будем смотреть, как будет отыгрывать и команда, и расти Сабишок. Ну и канал, понятное дело. Факт. Я забываю про канал, когда я это все рассказываю. Я слишком большой акцент делаю на Сабиршок, это очень плохо. И в этом ролике я уже 40 раз повторил слово Сабишок. Так что надо быть аккуратнее. Это все потому, что ты не тренируешься на Сабишок. Эрих, привет. Был ли у тебя конфликт с Тевилоном? Да. Но как назвать конфликтом? Это просто недопонимание, которое люди восприняли неправильно, сняли большое количество роликов, «Эй, <связывали> Рик с Авилоном. Это все было на один день, мы, я ему написал большой текст, показывать его не буду. В итоге как-то мы вышли в Дискорд, все, пообщались, и мы поняли, что да как. Но что я могу сказать? Это Авилон, и он тренируется на Сабишок. Я очень долго копил я очень долго выбирал и выбрал ту машину которая не интересна как проект на ютубе эта машина уже приснималась со всеми ютуберами потому что она идеальная потому что она реально быстрая потому что она реально технологичная и потому что это bmw m5 в 90-х Не думал, что я буду такой ролик снимать, и не думал, что я возьму эту тачку, потому что только в 2017 году я покупал Е60 как первую машину и клеил, ну не клеил, а я купил такую, где были наклейки М5, все было под М5, но на самом деле там была 530-я, то есть уже тогда я делал какую-то, тогда я катался на подделке, сейчас наконец-то купил новую машину, которая вот только сейчас вышла из обкатки, я вот сегодня закончил обкатку, и это круто, реально. Самое главное, что это не новая машина. У этой машины был владелец. Скажу так, что владелец вот оттуда. Но поэтому и цена была очень приятная. Не буду говорить, какая, но она очень приятная была. Как только увидел это объявление на вторую, через минуту я позвонил владельцу и заведомо купил ее. Такие вот дела. Почему я взял этот вариант? Это все потому, что она реально топчик. Я уверен, что она не будет интересна на YouTube. Она мне интересна для просто вождения. Uh, ни, ни в коем случае она не будет собирать просмотры Потому что ее все пересняли, вот без шуток Пересняли, она уже uh, изжила себя Но как? Uh, автомобиль для личного вождения, пользования Она просто шик Кстати, мы сегодня проверяли эту машину Она по документам едет 3.3 Мы сегодня всего лишь 3.5 И когда я попробовал ланч-контроль В жизни, это что-то Супер орная, я орал, смеялся от того, что такой кайф получаешь. Машина просто вылетает. Это круто, я очень всем желаю испытать такие же чувства и подойти к этой машине осознанно, потому что она реально убийца. Я очень на ней аккуратно катаюсь, и я боюсь пока на ней кататься, волнуюсь, потому что она стоит почти в 10 раз дороже, чем моя первая машина. Почему именно BMW? Это все потому, что это уже четвертая BMW в моей коллекции. Если что, старые машины я продаю, вот. Но шестерку еще не продал, она не продается уже полтора года. Это, это, это приятно. Я не знаю, зачем старый владелец не снимал пленку. Что это такое? О, да, все. Теперь она... Если что, здесь 625 сил, она едет по документам 3.3. Насчет стейджа э, я не планирую пока ничего делать, насчет пленки я ничего не планирую, я так и оставлю ее в, в таком цвете, даже без какой-то пленки. Ну и по сути посмотрим, что будет, и может быть что-то сделаю, но пока точно нет, хочу просто расслабиться и покататься на обычной машине. Из всех машин, которые есть сейчас, э, единый лидер для меня по вот по салону, это вот эта машина. Очень приятный мультимедиа, вот этот прикол вообще бесполезный, потому что я никогда в жизни больше не буду этим пользоваться. Это круто, но реально, чувак, показать другу и все, забить. <laughs> бесполезно. Очень приятное все. Все. Просто все. Это первая машина, которая почти новая, 1900 пробег был. Насчет комплектации здесь все хорошо, кроме каремических тормозов. Их здесь нет, но и не нужно, потому что эта замена стоит полмиллиона рублей. На самом-то деле, я до сих пор не верю, что взял эту машину. У меня были варианты взять что-то среднее, но настроение появилось взять на все деньги. Сейчас будет вопрос точно про обклейку. Эрик стилай вулкан из нее и так далее. Ну, это все забавно, конечно, но не думаю, что я с этой тачкой что-то буду делать. Если что, у меня были машины BMW Azimov, Jaguar Dragon Lore и BMW Line. Да, я дебил! Я зачем это, это делаю, но это просто забавно. План, друзья, давайте я встану и расскажу вам одну вещь. На самом деле я хочу выразить огромную благодарность каждому. Вот тебе. Если бы не ты, не было бы ничего. Как бы это ни звучало. Поэтому спасибо тебе большое. Добавляйся ко мне в Инстаграм, мы там общаемся. Следи за прямыми эфирами на Twitch. Это все, я весь живу в интернете. И вот единственное, что меня заставляет выйти на улицу. Это мой отдых, и поэтому отдых я хотел сделать очень приятным. Ребят, спасибо большое всем, кто смотрел этот ролик. Я очень благодарен каждому еще раз. Я надеюсь, что мы будем расти. Ну, а эта покупка, я думаю, что последняя из таких вот... Для развлечения. А сейчас я полностью все деньги буду вкладывать в проекты. Спасибо тебе еще раз. С тобой был я шок. И я ушел. Ждите новый ролик, он выйдет просто завтра. Пока.